Здравствуй, Армения! 21 апреля «Сараджан Тренингс» проведет мой мастер-класс, посвященный теме мартинга в медицине. Он так и называется «Медицинский маркетинг». Весь свой консалтинговый опыт в работе с медицинскими учреждениями, с медицинскими центрами, с государственными, с частными, в том числе и с индустрией красоты, с клиниками пластической хирургии, я объединил в этот один уникальный мастер-класс. Мы с вами поговорим о том, как правильно сформировать позиционирование медицинского учреждения так, чтобы ваши пациенты сразу понимали, что идти нужно именно к вам как правильно подобрать ценовую стратегию, а кто вообще наши пациенты и как удовлетворить все их потребности и все желания. 21 апреля все это мы обсудим на мастер-классе, и я обещаю, вы уйдете с готовой маркетинговой стратегией. Обязательно приходите.